Кей-поп-группа, в которой нет ни одной участницы кореянки, перед вами Galaxy. В ее состав входят русские девушки Кейты Софии, девушка из Бирмы, немецко-турецкая участница и американка Суми. Шокирующий состав, правда? Но дело в том, что группа представила свой логотип еще 12 августа 2022 года. И компания заявила, что они собираются дебютировать в 2023 году. На тот момент в группе отказались дебютировать две участницы, Кеа и Энн. О них нам еще ничего не известно. По слухам, они должны были дебютировать еще в январе этого года. Хотя девушки еще не дебютировали... Пользователи сети заявляют, что это будет самая ужасная группа за все поколения. На данный момент в предебютной группе нет ни одной кореянки, но в тот же момент компания заявляет, что это кей-поп. Интересно, да? Хотя, по факту, группа Эксин на фоне Galaxy уже не выглядит полным провалом. Пока мы ждем чуть больше информации. А я хочу услышать ваше мнение о такой экзотической группе в комментариях. Спасибо за просмотр!